Привет-привет! Сегодня у нас тренировка на все тело, и мы будем работать по времени. 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. Для выполнения упражнений тебе понадобится какое-нибудь утяжеление. Это может быть гантеля, гиря, либо баклажка с водой. Все то же самое, что ты делала уже раньше. Упражнения мы выполняем блоками по два. И первая пара упражнений – это приседание и приседание с прыжком. Показываю. Приседаем мы с весом, все вам знакомое, ноги на ширине плеч, носки вперед, либо слегка развернуты в сторону, мы опускаемся и поднимаемся вверх. И приседание с прыжком в сторону, мы приседаем в сторону, и вот так вот мы прыгаем в сторону. Кому прыгать нельзя, ты приседаешь, делаешь большой шаг, приседаешь, делаешь большой шаг. Если тебе можно прыгать, я рекомендую Прыгать так, как это плеометрика. Я ставлю таймер. И мы начинаем. Погнали. Работаем на свой личный максимум. Старайся выполнять упражнение не слишком медленно. В максимальном темпе который ты можешь держать без потери техники. Мы работаем вместе, новички и продвинутые. Каждый работает на свой максимум. Закончили. Отдыхаем. 20 секунд. И сейчас у нас будут прыжочки в сторону. Дышим. Готовы? Погнали. Напоминаю, кому нельзя прыгать, вы делаете шаг в сторону. Кому можно прыгать, вы делаете то же самое в прыжке. Держим темп. Закончили. Отдыхаем. И повторяем еще два раза. Восстанавливаем дыхание. Готовимся. Работаем. Отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Надо успеть за 20 секунд. Погнали. Кому нельзя прыгать, под шаг. Ух, бедра горят, да? Еще один. Погнали. Погнали. силовом упражнении стараемся восстановить дыхание. И у нас прожачки. По сигналу уже работаем. Погнали. Если тебе тяжело, делай медленнее. Главное делать все 40 секунд. Делай в том темпе, в котором можешь. Пусть медленно, пусть очень медленно. Но работаем, дорабатываем до конца. Не жалеем себя. Закончили. И у нас минута отдыха. И следующий блок. Восстанавливаем дыхание, пьем воду. И следующее упражнение у нас отжимания. Вам знакомые, так что не буду показывать с колен. Кто может делать полноценные, делает полноценные. Широкой постановкой рук. 40 секунд. Нам надо отжиматься все 40 секунд. Даже если ты не можешь, погнали. Делай медленно. Хотя бы 10 раз тебе надо сделать. Даже если ты новичок, ты уже прошла стабилизацию сил. По-хорошему, ты уже должна 10 раз отжиматься. Ну или хотя бы 8. Главное работать весь раунд. Не останавливаться. Пускай медленно, но работаем. Закончили. И следующее упражнение у нас... Джампинг-джеки с планки. Мы стоим в планке и мы распрыгиваем и обратно. Кто не может прыгать, вы шагаете. Наружу и вовнутрь. Готовы? У меня уже мокрые пятна подо мной. Погнали! Кто не может, вы шагаете. закончили отдыхаем 20 секунд и повторяем еще два раза Фух. А никто не обещал что будет легко тренируем выносливость жом жир по максимуму по сигналу мы уже работаем Работаем, не жалеем себя, закончили, и у нас Джеки планки. Часы показывают, что у меня легенькая нагрузка. Погнали. Напоминаю, кто не может прыгать, шагайте лучше с другой ноги. Все остальные. Если ты не можешь устоять в планке в таком положении 40 секунд, ты на секунду расслабляешься и возвращаешься обратно. Это для новичков. Продвинутые делают весь раунд. Без установки. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один круг. Фух. Вот я люблю такие мощные тренировки, потому что они, они быстро идут. Это уже второй круг. Заканчиваем. Второй блок. А у нас их всего три. Погнали. Отжимаемся, не жалеем себя. Работаем. Закончили. И у нас джеки с планки. Я думала, что это будет сложнее. Джеки с планки. Я думала, давать вам, не давать. Может быть сложно, но в принципе, по-моему, нормально. Напоминаю, новички, если вы не можете отработать 40 секунд, погнали. Вы на секунду расслабляетесь и возвращаетесь к работе. Не воруем от себя. Стараемся отработать все 40 секунд. Можно увеличить темп, если тебе легко. Так что у нас три уровня. Шаги. Медленные прыжки и высокий темп. Дорабатываем до конца. Пару секунд осталось. До сигнала. Закончили. Отдыхаем. 60 секунд. И следующее упражнение у нас... А, следующая пара упражнений. У нас присед и жим. Мы берем вес, держим перед собой, приседаем, поднимаемся и выжимаем вверх. И второе упражнение мы делаем... Это мы делали в стронге. Мы делаем прыжок вперед, уперлись в планку и отшагнули. Если ты не можешь отпрыгивать в планку, ты отшагиваешь, и отшагиваешь. А сейчас у нас присед и жим. Присед и жим. Закончили. Кто не может прыгать вперед, вы просто делаете большой шаг. Присели, отшагнули. То же самое, что мы делаем прыжком. Просто шагаете. Погнали. Прыжок максимально большой. Поэтому я отшагиваю чуть-чуть назад. Хотя бы 10 раз вы должны сделать. сделать. Продвинуты. Новичкам можно меньше. Закончили, отдыхаем еще два раза. Классно, тренировка такая быстрая, люблю такие. Готовы? Работаем максимально быстро, насколько можем, без потери техники. Закончили. готовились, погнали! закончили, отдыхаем, и у нас еще один раз, готовимся, чтобы по сигналу уже начать. Дышим. Вдыхаем носом. Как только ты начнешь дышать ртом, тебе сразу станет тяжело. Готовы? Погнали! Ох, закончили. Отдыхаем. И у нас еще добивочка. Быстренько пьем воду. Я оставлю таймер. И мы будем бежать. Бежим маленький бег. То есть не такой, а очень маленький. Мы Маленькие шажочки мы как будто бы втаптываем. Не знаю, глину утаптываем. Но нам важно бежать максимально быстро и бежать мы будем 2 минуты я ставлю таймер 2 минуты это сколько 180 секунд а? шучу 120 готовимся побежали